В этом ролике мы с вами откроем коллекцию 2013 года на и посмотрим, что это вообще такое. Здорово, мужики! Представляться не буду, ибо вы меня знаете. Мы на ГГ добавили новые и достаточно интересные кейсы, которые называются коллекция от 13 до 22 -го года. Скажу честно, 22 -й, 21 -й, 20 -й, 19 -й, 18 -й год мне неинтересны. Мне интересны все даже, наверное, до 16 -го года. То есть здесь, по факту, должны лежать редкие скины. Посмотрим, как оно будет дропать. Напоминаю, что ссылка на ГГ будет находиться в прикрепе. Там же будет промик на халявный прокрут вот этого барабана, где можно выиграть бесплатный скин. По-моему, он даже без депа. Ну и соответственно промо на пополнение. Начнем мы, естественно, с халявы, который раздает гага дроп Ну как халява, это по факту аля, знаешь, такие фри кейсы. Ну, типа бесплатные кейсы, но по факту они платные. Короче, закидываешь деньги, тебе дропаются вот эти поинты. 1 рубль, один поинт. И типа чем больше поинтов, тем лучше скин. Ну, что в принципе логично. И кстати, здесь достаточно неплохо выпадает. То есть элементарно 40к был бы, но спасибо. Адмам, да, выпал нож за двадцатку. и того на балике 60 тысяч рублей. В принципе, вообще не дурно. Кстати, у нас есть, ну как у нас есть, есть возможность под Открывать вот эти вот кейсы они не каждый день на сайте присутствуют, но тем не менее я на них попал. что это такое? Кто не знает, достигаешь определенного оборота. Например, самый дорогой кейс здесь это столько оборота, и открываешь его. Честно скажу, ну не буду врать, с них не особо годно дропается. Но тем не менее, они есть, поэтому Вайнот откроем. А оно все-таки мейн цель у нас открыть вот эту историю. Э, давай посмотрим, что в 2022 году. Ну, тут, честно, ну, блин, это не так давно было, то есть буквально вот-вот. И мне реально интересны кейсы только до 2016 года. Кому интересно, что лежит в остальных, ссылка в прикрепе, пожалуйста переходите. А, 17-й год уже не такой интересный, вот 16 в принципе начнем. Здесь топливный инжектор, здесь перчи, по-моему, блин, не было в 16 году перчаток, но ну, гадро решил начать. Ладно, поехали, сразу 5 кейсов 16 -го года, а, пожалуйста, в студию. Блин, но 16 год на самом деле тоже м -м, не так круто, потому что здесь по факту уже топливный инжектор, не онка, это достаточно свежие скины. Мне вот реально будет интересно покрутить кейс 13 -го года. Я его проверил и там а, ну я знаю, что так хочу сделать, все-таки первое впечатление. Я увидел только два ножа кровопаутина, а на остальные скины внимания не обратил, поэтому будем прям первое впечатление все это делать вместе собственно с тобой. Кстати, пролетает нож. Вот мне интересно, да, на гагидропе есть кто шарит, тот шарит, такая тема как, короче, типа фриспины. Ну, типа в дешевых кейсах, ну как дешевых кейсах до 10 тысяч, по-моему да, до 10к лежат фриспины. И типа, тебе могут выпасть фриспины, там 15 фриспинов вот этого вот кейса, с которого он тебе выпал. В эти кейсы, так такой фишки не добавили И в принципе, блин, много гагодроп Вопрос вайп, почему? То есть достаточно прикольная фишка, почему их не включили в эти кейсы, не знаю Но <laughs> один фикать и Бонус очень сложно выбить, кстати, у нас три глоката Джекпот <смех> Давайте напишем, кто у нас сегодня здесь Максим И спросим, где можно забирать деньги Фактически выпало три семерки Если бы это было три семерки, ну да, думаю, лямчик бы мы вынесли спокойно Ладно, у нас здесь Азимов, у нас здесь ä, Юмпик У нас здесь, в принципе, ничего хорошего А шнадцатый год, ну, как я и говорил в начале, он не такой интересный Интересный, поэтому сейчас смело, я думаю, можно будет идти уже на пятнадцатый. Все-таки фастом покручу, э, поверчу. Так, 1200. Итого у нас 61 к. Плюс тысяча есть. Но не так это много, как хотелось бы все же получить. Кстати, чтобы ты все-таки понимал, я говорю о вот этих вот фриспинах, да, если кто вдруг не видел. Ладно, э, у нас на очереди пятнадцатый год. Здесь уже, кстати, из интересного, АВП-боец появляется и в принципе картель. Вот картель, что чем мне очень нравится этот скин, так же как и м как Король Драконов. Короче, этот скин интересный. Этот скин пух. Этот кейс интересный. Прошу заметить, что цена у кейсов одинаковое Было бы круто, знаешь, ну не знаю Для меня было бы круто, если бы они сделали а, Кейсы, ну типа чем Старее кейс, тем он дороже И сделали бы кейс 2013 года Там условно за 102010 Понятно, что его мало бы кто открывал Но это было бы круто, то есть а цена Ну ты прекрасно понимаешь, что она добавляет Своеобразную рарность кейсу, это было бы круто Но они решили сделать все-таки, кстати Эмочка, это от 600 400 понял, они добавляют цены Типа знаешь, раритетность кейсу вот, ну, типа, тринадцатый год Там реально лежат дорогие скины В теории должны лежать И, типа, опять же, чем выше цена Тем э, дороже дроп что, в принципе, логично, будет выпадать Вот, поэтому э, именно в, в вопросе цен я с ГГ немного не согласен Нужно, наверное, на мой взгляд, было сделать э, кейсы старые дороже, а новые, соответственно, дешевле Можно было тот же 22-й год сделать там за 100 рублей Как считаешь, пиши в комментарии, мне кажется, мне все-таки кажется, что действительно так нужно было сделать У нас, кстати, э, джекпот из э, шлака. ну тут реально 800 рублей 15-й год пока что порадовал, выпадал картель, выпадала эмка Больше ничего, в принципе, крутого не выпадало. Ну, вот реально, в этом кейсе, по скинам я очень люблю скин АК Картель, э, Боец очень крутой и Эмочка. Это, ну, не то, что My Favorite, я, знаешь, в КСК-то особо и не играю, но, тем не менее, это реально крутые скины, которые мне нравятся, и когда в Counter-Strike я прям рубился, у меня вот эти скины были, то есть я, в основном, бегал с Картелем, Эмочка, конечно, у меня была Эска, но, тем не менее, Дракон у меня всегда лежал в Инвенте, поэтому, ну, скины, да, довольно-таки крутые. Мне вот интересно, что будет дальше. Сейчас еще немного покрутим 15-й ну но... Блин, пока что у нас Инвестиции не окупились, минус 2000 Мне это вообще не нравится Думаю, сейчас перейдем на фаст режим и дооткрываем Уже 15 кейс, повторюсь, в этом ролике Открытие 2 кейса 22 года не будет Ибо мне не интересно, ну то есть новые Скины, в принципе, все мы их с вами видели, а вот Сейчас уже, знаешь, на ютубе начинают Набирать просмотры ролики, там, типа Со старыми кейсами и так далее и тому подобное У нас сегодня кейс, как его опять же обозвал Гагадроп 2013 года, коллекция Поэтому будем смотреть. Тем временем мы окупаемся Я все-таки хочу доделать фастом, потому что что, ну, мне не терпится откровенно перейти к кейсу 2000 коллекции Да, окей, э, коллекция 2013 -го года Тем временем нас ГГДРОП держит, ну, откровенно в нуле То есть, минус 2000, а, да, вот 60К Ну, о чем я и говорил То есть, на этих кейсах, в принципе, ну, в принципе, шансы есть Вот, кейс 2013 года, не знаю, как будет выдавать И это, в принципе, самый интересный сегодня вопрос У нас был кейс 2015 года Переходим на кейс 2014 года Подожди, да, все правильно? Кейс 2014 года, что тут есть? Так, ну, вот здесь уже прям круто Здесь уже ЭВП и пустынный Повстанец. Ну, ребят, ну, как и дроп, Ну, блин, сделайте в эти кейсы дороже, ну, камон. То есть, все прекрасно понимают, чем дешевле кейс, тем больше шанс, что выпадет кал. Ну, типа, ну, нужно повышать цену. Тут лежат реально культовые офигенные и очень дорогие скины, то есть элементарно э, АВП Азимов, да, она не супер дорогая, но тем не менее, если бы кейс там стоил 10 тысяч рублей, то, ну, она бы дропалась довольно-таки часто и можно было бы спокойно ширп с этого кейса убрать. Короче, не знаю, но э, вот именно с той ценой, которая стоит сейчас, выбить АВП Азимов, это будет очень вкусно. Ну, ладно, у нас вот, кстати, выпадает джекпот из, э, реально, ширпотреба, я никак не могу по-другому это обозвать. Так, треугольники пошли, ну, блин блин, не знаю, какой шанс здесь на тот же самый Азимов. Все-таки, наверное, всех скинов, ну да, Азимов тут самый крутой. Ножи в расчет не беру, ибо кейс стоит 200 рублей. Честно, с этого кейса нож выбить, ну, очень сложно. На Азимов, АВП, закаленное в боях, окей, уповать можно, но вот ножи уже большой вопрос. Кстати, возвращаясь к вопросу с балансом, реально, сайт нас держит в нуле. То есть, ну, кейсы нет-нет, выдают. Ну, по крайней мере, они сливают так жестко. Так, у нас 770 рублей, пока что ничего крутого с кейса 2014 года нам не выпало. Из-за интересного только с Треугольник дропался. Но опять же, дух воды, по-моему, выпадал. А, нет, дух воды не выпадал. Я его перепутал. Типа вот здесь прочекал такой. Думаю, вот, дух воды выпал. Нет, нифига, а, все-таки вкусно отсюда выбить. А зимов. АВП, которая прилетела, да, дух воды есть. Смотри-ка, он все-таки выпадал, я вспомнил. Хамелеончик и вирус. Здравствуйте, тысяча рублей. И до свидания, 245. Ну, в принципе, да, нормально. Неплохо. Мы уходим опять в минуса. Но я думаю, что буквально через пару открытий, собственно, гагадроп мне опять бэкнет все на баланс. То есть, да, он реально держит. Ну, типа, кейсы держит но хотелось бы вот реально Если отсюда выпадает авопазимов, это вкусно И я это повторюсь в сотый раз, ну потому что Фактически так и есть Нержавеечка, кстати, отсюда тоже было бы шикарно Выбить, потому что нержавейка тоже денег стоит Не огромных прямо, но тем не менее Денег стоит, так, треугольник Спокойствие, кстати, тут неплохо Тут вообще неплохо, 1600, но я думал это будет немного дороже Ладно, а, фастиком докрутим И я реально, я, блин, хочу Пооткрывать 2013 год Хотя 14 это тоже интересно Но если брать именно культовые скины Которые здесь есть и типа, ну, аля ля старые Это Азимов, это треугольник И мы с тобой все это видели, зачем я это в, По второму кругу Но все-таки, блин, я не знаю Но Азимов хотя бы отсюда выбить и перейти Спокойно на другой кейс Типа сколько уже мы открыли? Нержавейка, кстати, 290 рублей Но о чем я и говорил, кейс окупают ну... Я думал, она будет стоить дороже Опять же, зависит от качества, конечно Хамелеон, кстати Хамелеон 300 рублей пойдет У нас 58 тысяч Ну, типа, да даже не 58, 60 Крутимся вокруг 60 тысяч Блин, но кейс 2014 -го года, опять же, он держит нуле То есть он не сливает, но он и не выдает прям жестко И сейчас, наверное, кульминация ролика Кейс 2013 -го года Но я еще сегодня хочу, конечно, самые дорогие кейс на ГГ покрутить Но, тем не менее, по скинам Я реально говорю, только ножи увидел АВП, АВП, МК, Азимов АВП, Бах, это очень круто Изумруд Дракон тоже Красная линия туда ее, это тоже офигенный скин Ну дигл понятно, синий глянец тоже неплохой скин Гемоглобин, ну темная вода, это все ясно Короче, ну блин, ну типа бах ну бах, вот да, бах, вот опять же было бы супер, ну ладно В теории, если так по логике-то думать, это кейс должен быть окупной, Потому что в миллионный раз цена не меняется, а скины здесь даже тот же ширп денег стоит Поэтому покрутим-посмотрим, мне интересно, как часто он будет сливать, нежели окупать Потому что, ну, фактически тут лежат, блин, да нифига не дешево элементарно ширп, он стоит 92 рубля ну, типа, ну, типа, нормальный ширп лежит. Ну, а едем, едем, едем. Интересно, куда же мы такими темпами-то приедем? А Бах, не докатился. Гемоглобин 500. О чем я и говорил, что скин довольно-таки приятный. 124 ширп. Интернет сказал не сегодня, да? Я так понимаю. Не понял, почему, но почему-то меня, короче, выбил. Нафиг, я не знаю. Сейчас бах, может, должен был бы выпасть. Ну, окей. Короче, крутим. Все-таки я фастом перейду, потому что очень много ширпа падает. Ну, и кейс 200 рублей, и обычными открытиями его открывать весь ролик, я понимаю, что этого вам будет не особо интересно. А вот фастом покрутить и реально посмотреть, на что этот кейс способен. Я думаю, будет вообще нормально и в принципе разумно. 960. Короче, вот эти все кейсы, которые новые, да, коллекция 20, от 13 до 22 -го года. Оно не сливает, но я и не буду говорить, что оно прям люто окупает, конечно, если тебе выпадет, ну, АВП, да, с любого кейса Блин, ну, наверное, в каждом кейсе здесь лежит АВП, повторюсь, а, кейс 21-20 года мне неинтересный, хочешь посмотреть, пожалуйста, переходи на сайт Но я думаю, во всех кейсах лежит АВП, и, то есть, в теории, окупиться можно, но, блин, моя претензия именно в прайсе это было бы очень круто и интересно, если наполнение кейса было а, больше, скинов дорогих было больше, а кейс этот стоило 10 тысяч. Многим из вас не понравится. Ну, блин, но оно бы добавляло раритетность. В остальном. Минус 3к. И реально, подводя итог по всей этой коллекции, которая, ну, вот эта новая на гагдропе, не сливает, но и не окупает. Просто зайти покрутить на удачу, может быть, когда-то тебе выпадет бум. Ну, типа, прикольно, конечно. Задумка прикольная, идея интересная, но такого, что я прям впечатлен, нет. Я впечатляюсь, знаешь, когда вижу что-то дорогое. Ну, вот это честный, объективный вам мой обзор и мое мнение. Тем не менее, выбить АВП-бах здесь м, вполне реально Я не говорю, что ножи из кейса за 200 рублей выпадут Но АВП-бах в самом закаленном качестве Он в принципе нифига не дешевый, но тем не менее шанс есть Тем более, если ты открываешь 5 кейсов, тебе выпадают раз, два, три, 4 шипотреба и 5 бах Ну, да, может быть тем не менее, у нас остается 59 тысяч и всего лишь минус э, косарь То есть сколько кейсов мы открыли, минус косарь а, Я думаю, что если мы сейчас пооткрываем, просто проверить э, теорию Да, оно, блин, бам, выдает, выдает в ноль И у нас, кстати, тем временем открылись все эти кейсы Поехали, начнем с этого, здесь оборот нужен, наверное, рублей 100 Я не смотрел, ну типа, ну, э, да, здесь, скорее всего, 100 рублей оборот Так, это мы все откроем фастом, а обычным открытием будем с тобой открывать уже кейсы, которые подороже, поинтереснее соответствуют ну, типа, с первых кейсов вообще прям ширп летит бронзовый кейс. Также фастом, тут ничего интересного. Ну, типа, понятно, есть перчатки, но камон. Этот кейс дается, наверное, при обороте там 10 тысяч рублей. Ну, то есть ты продаешь на десятки, на десятку, да, это и easy, там, да, если ты закинешь косарь, и, в общем, за все время, ну, за время открытия, да, там, за день, продашь на десятку. Это с косаря вполне реально. Даже больше, я думаю, у тебя будет оборот. Поэтому эти кейсы вообще не интересны. Золотой туда же он, по-моему, от 20К оборота. Ну, ну вот. А дальше уже два предпоследних кейса, они достаточно интересные Платиновый, если не ошибаюсь, от полтинника, а дальше от соточки. То есть, ну вот здесь уже может действительно что-то выпасть. Конечно, не гордие... Но тем не менее, <смех> тем не менее, выпал бы градиент Ладно, а, но он, он тут есть, да 1300, 1300, просто так, но окей, пойдет, неплохо Элитный кейс, он дается от оборотов в 100 тысяч рублей Здесь есть э, байт, типа наклейка, но это нифига не наклейка Но здесь уже лежат реально дорогие скины Выбить э, даже тот же самый юм пламя, хотя он 700 рублей стоит Мне почему-то показалось, что он дорогой, но тем не менее, ладно Ждем, смотрим, и это... Ну, в начале ролика сказал, что эти кейсы особо... Особо офигенно... 34 тысячи! Ладно, все, забираю свои слова назад У нас остается 66 тысяч рублей, и все-таки в этом ролике хочется, помимо всего прочего немножечко пожестить. Сразу поехали на немного поношенный кейс И в эти кейсы, кстати, тоже добавили Вот эти фриспины, я не видел, их, по-моему Тут не было, но... Снежный барс, это не окуп или окуп? 119 тысяч рублей Все, спасибо, вот это спасибо Вот это хорошо, ну что, будем убивать фриспины? Ролик вообще зашел непонятно куда Ну типа да, 15 спинов Слушай, ну кейс стоит 60 тысяч Если тебе здесь выпадает да даже 3 фриспина То есть 18 Нехорошо, это получается что? 180 рублей подарок от админов 180 тысяч рублей, ну вот это неплохо А мне интересно, на самом дорогом кейсе они добавили Или нет это? Великий демон он может От 20 тысяч стоить, но он не окупает В любом случае 31к, 50% Срезали, и мы опять вернулись в ноль, ладно Понял, принял, давай все-таки чекнем самый дорогой Кейс, есть ли все-таки в нем фриспин Нет, их здесь нет, самый дорогой кейс 100 тысяч, типа выпадает 3 спина, а ты 300к Получаешь, <laughs> да, нормально Как бы, так, а я предлагаю закаленный в боях Просто попробовать Может быть, может все-таки сегодня эти фриспины выпадут Я их несколько роликов выбивал Не выпадали, ну типа с дорогих кейсов Реально эти фриспины выбрать, выбить очень тяжело Но, кстати, здесь, именно вот здесь Неплохо ракет есть а, Мы ушли в минус всего на 9 тысяч Ну, блин, после перчаток Я сомневаюсь, что сейчас будет дропаться Но, тем не менее, попробуем, посмотрим но хотелось бы верить, что все-таки фриспины Сегодня это актуально, каждый ролик я уповаю На то, что выпадут фриспины И у меня нет денег, у меня остается 29 тысяч на балансе, спасибо большое Слушай, ну 180 кава подало То, что я там дальше уже пошел на дорогие кейсы, это мои проблемы Никого это не волнует, и в принципе Да думаю, тебя тоже, это не твои деньги Да и да и не мои, мне просто Дают возможность записать контент И также дают возможность записать подобные ролики Естественно, после таких видосов я могу записывать Про качки, поэтому, ну, здесь все год Кстати, интересно, в кейсе за 60 тысяч рублей, фриспины есть. Здесь этот кейс стоит 19 тысяч, фриспинов нет. М блин, я думал, они во все добавили, но, видимо, нет. Дикое пламя, кстати, двенашка. Мы опять нифига не окупились. У нас остается 19 тысяч. Но ну, откровенно, после перчаток за 180 тысяч нужен скин, понял. Типа, было логично, что ничего не дропнется. Ну, зря, наверное, дальше пошел что-то делать, но тем не менее это контент. Так, а попробуем сделать полтинник. Мы слили, и, понимая примерно, как работают апгрейды на абсолютно всех сайтах, зайти должно. Ну, серьезно. Ну, типа, оп, это 32%, но, тем не менее, должно. Хотя, опять же, 180 выдал. Ну, то есть, здесь просто либо да, либо нет. Оно бы и так не выдало ни с кейсов, ни с апгрейдов, да? Потому что, ну, после 180 шансы сказали саламалеку, мы уехали в неизвестном направлении. В любом случае, ребят, мы сделали обзорчик на новые кейсы от Гага еще и перчи за 180к проиграли, которые и выбили. На этом все, всем огромное спасибо за просмотр, спасибо большое, что поддерживаете подобные ролики. Скоро будет, кстати, очень крутая прокачка, небольшой спойлер, но пока думаю, как интересно выбрать подписчикам. На этом все, всем спасибо, это был Человек, вся халява в прикрепе, кто хочет посмотреть кейсики с Ссылка на ГГ будет в прикрепленном комментарии. До новых встреч, пока-пока.